Сегодня у нас распаковка, распаковываем зажигалки. Заказал подарок на одном сайте одного продавца, на Алиэкспрессе одного продавца. Чего-то у других я нашел зажигалок. Сейчас. Заказываю подарок. Вот она тут три, тут две зажигалки и еще и тут, кроме зажигалки, травировка. Ну, для детей. Посмотрим, что будет. Запаковано очень хорошо. Дырку. Так, сейчас турку. Так, начнем. Ох ты. Так, я заказывал вот... Вот это я не заказывал, это подарок. Штуку вот эта зажигалка Я думаю, она сейчас не будет да, Она не будет работать, потому что нет газа Газа у меня тоже нет Но я полагаю, на рабочая Затем это кармане зажигалка Ее удобно в Пачку сигарет положил кто кует, И вполне не надо Карман заполнять зажигалками Мне она понравилась Стоила 120 рублей Такая она Надежная Был бы у меня газ Сейчас показал бы, как она работает. Но газ покупать я не стал, смысла не вижу. Так, вот зажигалка. Вот эта вот. идет нее такой коробочки. Это как на подарок. Можно использовать как подарок. Но она... Вот инструкция есть. Угу. Там очень много всяких зажигалок в виде спинеров. Я ссылку дам на продавца и на, на зажигалки. На товар тоже. Так, тут вот. коробочка. Коробочки мы видим вот такие штучки. Честно говоря, я не знаю, что такое. Ладно, я зарядку распакую. Как спиннер можно использовать. Так. Что мы имеем? Тут. О! Вот. Она заряженная оказалась когда открываем ее, здесь горит. Ну, это чисто стоило на 800 трубочек для, для прикуривания. Удобно, что на ветру. Все. Сел. Кударико села. А нет, не села. Просто она сама выключается. Mm -hmm. ты. Кстати, очень хороший подарок. Рекомендую. Посмотрю, что... А это скорее всего это запчасти. Видимо, она может перегореть. Это вот штучка. Вот Понимаю, она легко вытаскивается. Это делать не буду. Но это все делается элементарно. Вот здесь вот. Ага. Это фонарик. Здесь кнопочка для фонарика. нажимаем, фонарик загорается. Ну и можно вот так идти. И качество спиннера. По-моему, очень достойный подарок. Она увесистая, ну, грамм может 500-200 точно. Раз. Хорошо, что нам пришла коробочка ну Вот мой штук зачем-то в подарок подарили. Прислали. ну ладно. все это упаковываю. Так как заказывал, это и не себе. Посмотрел внимательно коробочку. Тут можно достать. Вот в коробке такой поддон фирменным знаком фламинго а в поддоне лежал зарядник и шторок я думал ну, обычно он как смартфоновский он здесь идет очень приятно в руке приятно и на людях выглядит красиво если. При людях так. или дать прикурить Там есть еще разные зажигалки, более дорогие, бензиновые. Заходите на сайт продавца, выбирайте. У нас там на любой вкус и свет. Решил, я решил эти двигать. Одна для дома. Ну, можно, в принципе, в карман держи, другая. В пачку сигарет положил. Полдогаз нужен. это хорошо, что газ не нужен.